Друзья, привет! Вот и подходит к концу, этот по-настоящему сложный и полный приключений 2020 год. За этот год произошло, конечно же, очень много. Ну и есть, конечно, то, что не получилось сделать и в этом году. Мы открыли новый крутой сервер. Были ссоры и обиды. Были моменты, когда все хотелось бросить и послать все к чертовой бабушке. Но все это мы с вами смогли пережить новые крутые подписчики знакомства все это вы сможете увидеть в этом видео ну что давайте начнем ровно год назад в это же время на моем канале вышло видео новый год в майнкрафт что было в 2019 году и спустя год после этого я выпускаю новые итоги года ставлю себе новые цели на этот 2021 год ладно Давайте, чтобы не просто так было болеть, начнем. Конечно же, начать я хочу с того, что год назад я в начале видео написал. Извиняюсь за плохой звук. В следующем году будет лучше. И это я могу сразу же сказать, что я сдержал. Так как все видео, которые выходили после 15 мая, там звучал новый голос. То есть у меня был куплен новый микрофон. Год назад я поставил себе цель набрать 300 подписчиков. И что мы сейчас можем увидеть? У нас уже 781 подписчиков, которые подписаны и следят за моим творчеством на мой же канал. Мне бывает и обидно, что такая цифра, но а, активности на моем канале очень маленькая. Но я все равно продолжаю радовать своих преданных друзей, преданных подписчиков контентом, которого по секрету в 2021 году станет еще в 2 раза больше. Основная цель была снять 100 видео Да, не знаю, что я думал тогда, когда составлял себе эту цель Но за этот год я снял только 65 видео Конечно, я расстроен, что не смог выполнить эту цель И поэтому она переходит на 2021 год Следующая цель была запустить новый сериал Реально не знаю, можно ли это считать выполненным Так как в феврале начал выходить сериал Криптогород 2. Но выходил он только 3 серии. Поэтому, чтобы было честно, перенесу эту цель на новый 2021 год. И постараюсь, и точно вам обещаю, что а, я выполню эту цель на 100%. И самая последняя цель была создать новый сервер в Майнкрафт. Ну что же я могу вам такого здесь сказать? Обещал? Сделал. Сервер уже функционирует 9 месяцев. Я очень сильно радуюсь, что на нем играет очень много разных и крутых людей. Конечно, были и взлеты, и падения. того, что за этот год мы потеряли две карты сервера. Но несмотря даже на потерянное время, уже почти 8 месяцев у нас стоит карта третьего сезона. Есть самое обидное. Это то, что за все потраченное время и деньги я получил так мало. Я, конечно, не говорю, что все это было просто так. Но все же. Мне кажется, что такие большие страдания мой канал должен иметь побольше просмотров и активности. Но это, это, конечно же, только мое мнение. Конечно, у каждого свое мнение. И я не могу говорить только за себя. В начале этого года, тогда, когда я рассказывал вам о моих целях, была цель, то, что за этот год у меня на канале будет выходить новый сериал. Повторюсь, что я и не знаю, считается ли это, что вышло 2-3 серии Криптогород 2, но все же. Значит, на 2021 год я запланирую уже снимать еще один сезон моего сериала «Шахтеры» и «Шахтеры 2. Время приключений». Будет еще и третий сезон, но он только выйдет, когда под «Шахтеры 2. Время приключений» будет нормальный актив. И почти всем понравится этот сезон, так как в нем было все переработано, написаны большие сценарии, используется больше актеров, больше потраченного времени на монтаж поиска музыки и так далее. А, забыл. В новом году будет новый сериал. Только я еще не знаю какой. Если, конечно, у вас есть варианты. Те, которые еще никто не снимал, ну или наподобие их, то напишите мне, пожалуйста, в комментарии под этим видео. Я буду очень благодарен. Ну, спустя столько времени и слов перейдем к самой интересной части нашего новогоднего видеоролика. Вообще, весь этот э, ролик сделан для того, чтобы я сделал для себя цели на будущий год. То есть, на 2021. А вы будете следить, выполняю ли я их или нет. Цели для этого года будут такими. Первое. Снять 100 видео за один год. Эта цель, конечно, перенесена из прошлого года. Но я попытаюсь ее выполнить полностью. Запустить новый сериал. Это также цель из прошлого года, но я попытаюсь ее прям, как вам говорится, сильно прям выдержать. Набрать 1500 подписчиков. Не знаю, вот это получится или нет, но я надеюсь, что реально это очень идеально получится у нас. И четвертая цель это снять третий сезон с шахтеров. И выпустить их до 31 декабря 2021 года. Весь сезон. То есть, до 31 декабря 2021 года будет еще один сезон шахтеров. Конечно, если будет там большая активность. Но даже если не будет, то и ладно. Да, это, конечно, не все цели. Будем дополнять их в течение года. Конечно же, и вы можете кидать мне цели на этот год в комментарии под этим видео. Все цели, которые вы напишите, будут прочитаны. И некоторые, которые мне больше всего понравятся, я добавлю в свой список. Дальше основной пункт этого видео будет показать вам видео, которые набрали больше всего просмотров и активности за этот год. Приятного просмотра!